мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем такой интересный как сказать экземпляр в общем его можно сделать кошечку вернее это кошечка в большом варианте вот я вам в конце в большом варианте это такая кошка подушка вот я, я сейчас вам расскажу все размеры как бы чтобы у вас достичь этой все, все пропорции и размеры сейчас я вам расскажу, либо это мягкая игрушка, либо если взять совсем маленький, связать в маленьком масштабе, то это будет элементарная игрушечка маленькая, допустим, величину самих кошечек я вам измерю в конце, а сейчас я вам покажу детали. Итак, детали, девчонки, у нас три детали я вязала вот основываясь на 50 сантиметрах то есть я набирала 50 сантиметров во всех случаях и в большой кошке и в маленьких котятах да я сделала кошку маму и кошку двух котят вот кошку я вязала нитками в нескольких сложений в несколько сложений и на толстых спицах то есть вы будете приспосабливать на свои как бы на свою пряжу какая у вас есть с какой вы вяжете я сейчас весь принцип я вам расскажу значит основа это наш наша тушка самая большая деталь 50 петель я и в большой и маленькой набирала 50 петель разница только в плотности вязания то есть и в толщине пряжи значит большая у меня ширина 37 сантиметров и в маленькой это 27 сантиметров, те же 50 петель. Далее, в высоту из зала 60 рядов и там, и там, везде, лицевыми петлями, платочной вязкой. Здесь у меня получилось 51 сантиметр, в маленькой 36 сантиметров. Далее, вторая деталь, это наша голова. Вот, опять же, те же 50 сантиметров, то есть ширина у нас у всех трех деталей одинакова. Вот. 50 петель набрала, провязала 20 рядов. Это одна треть вот этой вот высоты, девчонки, внимание. Это если вы будете набирать свои даже, ну, в общем, у вас и ряды, и все будет свое, не ориентируясь на мои вот эти, то по по параметрам как бы по масштабу вот эта деталь 1 треть высоты вот этой вот детали это 20 рядов в сантиметрах это 17 и соответственно 12 сантиметров и последняя деталь набрала 50 сантиметров 10 рядов в высоту это 1 шестая большой детали вот в принципе я думаю все понятно в сантиметрах это 5 и 4 сантиметра большую я уже сшила пробовала и вот смотрите вот она моя большая деталь большая деталь голова и хвост вот они три детальки теперь у нас сборка первым делом как мы сшиваем сейчас я вам буду показывать Беру я нитки приблизительно, что-то у меня нету таких эти толстые, которые я вязала. Итак, мы перегибаем деталь да, пополам. Ищем серединку. Вот здесь вот серединку. Сгибаем вот, боковой угол и совмещаем эту срединку. я буду показывать. Вот вот она серединка. И совместила я с боковой частью. Далее снова здесь я сложила видите и здесь соединяю так то же самое я делаю здесь вот нашла середину сложила боковую часть закрепила И то же самое здесь так есть вот смотрите что у нас получается вот такая вот деталь да вот у нас четыре ноги получается вот она так, конвертиком таким своеобразным, отверстие и четыре ноги. Как же мы сшиваем? Сейчас я одну вам покажу, потом вы сошьете все четыре. Значит, вот, давайте начнем отсюда, да? Хорошенечко тут. и мы продвигаемся к уголку так и вот когда мы не доходим до конца на большой где-то 5 сантиметров на маленькой 3 вот смотрите вот этот уголок я подгибаю сюда и вот таким вот образом его сначала фиксирую вот а потом зашиваю вот эти вот уголочки это для того чтобы, чтобы лапка вот не была вот, острию, вот там вот, где конец лапки да? И все и вот так вот этот здесь и здесь я зашиваю то есть опять же таким своеобразным конвертиком да вот в конце я делаю вот видите еще вот эту дырочку я зашиваю и вот так вот я проделываю со всеми с четырьмя лапками Вы можете использовать все свои остатки ниток и сделать полосатую кошечку, девчонки. Вот у меня это эти нитки были, я уже и сумок из них навязала, вы знаете, на канале они. И уже они меня, если честно, под, поддоставят. Все равно это будет на изнанке. О красоте шва тут заботиться не приходится, да, потому что это все будет на изнанке. Вот видите, вот эти узелки мы все оставляем на изнанке. И остальные ножки я точно так же все три еще сшиваю. Так, девчонки, вот смотрите, что из этого получилось. Да? Четыре ноги. Вот такие вот. И вот здесь вот отверстие. Пока я откладываю эту деталь, беру деталь головы, складываю пополам и сошью вот эти две стороны. Вот здесь вот. Так, подготовлю. Теперь беру хвост хвост тоже складываю вот таким вот образом пополам тоже сшиваю его здесь я затяну стяну как бы кончик хвоста здесь можно сделать девчонки кисточку ну мне почему-то лень вот на конце хвостика можно сделать кисточку и можно сделать кисточки на ушках кстати Кстати вот здесь вот в этом моменте ее вшить да, и получится кисточка на конце хвоста, ну а теперь просто сшиваю до конца, вот, ну, в конец, а здесь вот здесь вот в этих местах можно вставить вовнутрь кисточки, сшить и на лицевой стороне будут такие на ушках кисточки так мои хорошие смотрим вот такая деталь у нас получилась вот основная на мои узелки не смотрите я ее выворачиваю вот и теперь заполняю хорошо заполняю наполнителем так. Теперь хвостик, да, сшит, здесь да, стянут, сшит, я его тоже выворачиваю при помощи карандаша или фломастера, или что угодно здесь может быть, и тоже наполню его наполнителем. Тоже здесь все очень просто наполняем что же касается головы вот смотрите я ее сшила так, теперь я ее тоже выворачиваю и вот такой вот у нас такая вот заготовка и теперь мне нужно вот здесь вот как бы прошить вот эти вот части чтобы у нас получились ушки Вот видите, так вот я прошиваю уголочек, фиксирую, вот он, теперь перехожу на вторую сторону и фиксирую вот этот вот уголок теперь, чтобы у нас получилась голова. Вернее, чтобы у нас ушки получились так, понятно да вот и вот у меня уголочки прошиты теперь я беру наполнитель вот. и наполняю все свои три детали хорошенечко вот здесь вот внимание очень плотно набивайте ножки чтобы кошечка хорошо устойчиво стояла как бы вот то есть старайтесь поплотнее набивать ножки ну и соответственно все остальное тоже так мои хорошие вот смотрите видите набила я достаточно плотно все детали теперь, О, даже вырезла. сейчас я стяну вот эту деталь головы, здесь надо стянуть именно, чтобы она максимально кругленькая получилась. вот оно наше личико кошечки да? теперь нам нужно нарисовать лицо вот такой вот носик я из фетра вырезала Чуть поменьше его сделаю тут уже дело везения какое лицо получится сейчас я попробую нарисовать свое лицо своему котику так два кругляшка таких. и черную нитку Вот тонких ниток у меня не оказалось я взяла толстую какая есть вернее и попробую сделать ротик и усы так для начала определяю где у меня будут глаза и нос да вот так вот где то один глаз второй глаз и нос и а, исходя из этих точек я теперь буду рисовать на да, вот здесь вот у меня нос сейчас я сделаю усы в первую очередь Два. так теперь теперь в эту сторону усы Видите, здесь хорошо что здесь будет приклеен нос и мы можем замаскировать узелок так Нет. теперь нам нужно сделать ротик Три стишка, Сюда три стежка, чтобы у нас получился ротик. Так. Так, вот он, теперь мне нужно бровки нарисовать, в принципе все, вот. и возвращаюсь снова сюда, сделаю здесь узел, вот отлично, видите, если смотреть, теперь я здесь делаю узелок. Вот, кстати, видите, и получила, что толстая пряжа у нас и лучше, потому что мы толстой пряжей одним стежком делаем все. Теперь я приклеиваю нос. Вот. Так, носик есть, и теперь еще глазки. Вот, видите, для чего нам нужны были эти точки, чтобы мы, основываясь на них, рисовали лицо. Вот такое вот у меня лицо котенка получилось. Я думаю, симпатичный. Хе -хе -хе. Немного грустный, да? Ну ничего. Так, теперь собираем до конца наши детальки у вот тебя вот смотрю у меня здесь маловато и мне нужно еще сюда доложить наполнителя чтобы вот прям хорошо хоро, хорошо держал форму чтобы котенок был очень такой устойчивый да так хорошенько-хорошенько плотненько заполняем все наши всю детальку нашу так отлично теперь берем ниточки и сшиваем Теперь пришиваем голову вот с одной стороны. Так, ну и последний штрих, это хвост. Пришиваем хвост, и наш котеночек, подушечка, готов. В моем случае, это детская и взрослая подушка, девчонки. Размеры сейчас я вам озвучу. Большую я еще сшила кошечку, но не, не сделала лицо. Так, хвост пришиваем там, где у нас находится хвост. так все мои хорошие теперь замеры детская у нас детский, детский котенок у нас вот длина не считая хвоста 39 сантиметров ну, 40 где-то сантиметров и ширина 17 в этом месте но ну, если с лапами то 25 вот такой вот детский котенок куку теперь еще взрослого вам измерю вот он вот он взрослый взрослый у нас побольше где-то 50 сантиметров в длину и 20 20 где-то вот это. То есть это подушка для взрослого. Он еще у меня без лица. Сейчас я сделаю, нарисую лицо, девчонки. Вот они. Нарисую личика. И потом э, фотографию вам покажу. Ну все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика и Школа в Всем пока-пока.